Привет, я Антон Пятницкий, исполнитель роли доктора в российском Докторе Кто. Вот на протяжении уже третьего года я исполняю эту главную роль, также являюсь шоураннером проекта. Сегодня в данном ролике я хочу рассказать про первый второй сезон, стоит ли их смотреть, какие серии стоит смотреть и немного вести в курс дела новичков. Российский «Доктор Кто» — это фанатский сериал, основанный на оригинальном сериале британского производства «Доктор Кто», начинающийся с 1963 года и идущий по сей день. Мы фанаты этого сериала и делаем свою вселенную, поэтому и называемся российским «Доктором Кто», так как не можем называться фанатским продуктом. У нас свой сюжет, свой канун, своя вселенная, свои персонажи. Проект стартовал в 2019 году, 25 августа, поэтому эта дата является датой основания проекта. И вот в 2023 году проекту исполнится 4 года. Первый сезон. Первый сезон является самым худшим сезоном проекта. Он снимался, когда мы были неопытные, когда мы были очень юные и не знали о даже базовых вещах. Сейчас мы уже подросли но в том плане знаем гораздо больше, поэтому мы делаем контент качественнее. Второй сезон является похожим на первый, но есть исключения, которые, на удивление, очень даже хороши, даже в нынешних реалиях. Мы, команда киностудии Гость, и я рекомендую вам посмотреть нулевую серию второго сезона «Осенний переворот», так как там первые 9 минут рассказывается, про первый сезон показываются фрагменты. Пятую серию второго сезона «Плачущий страх», чтобы познакомиться с плачущими ангелами и посмотреть на качество. Восьмую серию второго сезона «Удивительные истории Дракулы», чтобы узнать, что происходит вообще э, во втором сезоне. Девятую серию и десятую серию, ведь это финал сезона. Третий сезон является не сезоном, а полнометражными фильмами, длительность которых составляет 140 минут, если их совместить, что равняется 7 сериям по 20 минут. Ну, в принципе, как и планировался третий сезон. Да, небольшие изменения, но их не избежать. Поэтому третий сезон является сезоном, просто состоящим из двух полнометражных фильмов. Если тут впервые, то подписывайтесь. Мы еще ведем блог ВКонтакте и на Дзен. Но сейчас Дзен мы оставили, перешли на YouTube И будем вести активно только YouTube и ВКонтакте. Подписывайтесь. Привет всем новичкам и до новых встреч. Эпилог «Последняя надежда» выйдет уже в январе 2023 года. О переносе дат и тому подобное следите в сообществе нашего канала. До новых встреч. С вами был Антон Пятницкий, главный актер и шоураннер проекта. Не забудьте подписаться на официальный YouTube канал российского Доктор Кто, чтобы не пропускать новости и новые серии.